Друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, сейчас с вами на связи. И сегодня наша тема, как коучу, психологу, MLM-предпринимателю, лидеру MLM, искать своих клиентов и продавать им свои услуги, не продавая. Два вопроса в одном. Я думаю, что это самый, наверное, сложный вопрос, когда ты для себя... Тоже у меня были какие-то глюхи, страхи, как это продавать, как чтобы не впаривать, как приглашать. Итак, смотрите, коуч, консультант любого вида деятельности, неважно он преподаватель или он млм предприниматель, неважно кто он по своей сути, но он коуч, потому что беря человека в свою программу, он дает ту пользу, он дает то необходимое, что не хватает человеку, чтобы он пришел к своему желаемому результату. Коуч ⁇ это тот, который ведет до результата. Это не просто история какая-то, не просто лечение какое-то, ситуативность какая-то в виде какой-то одноразовой консультации. Это программа, в которой ты ведешь другого человека, который ты взял, берешь по свою ответственность и ведешь его до результата. Позже в позже других видео я покажу, расскажу, как ответственность разделить, где ответственность ваша, где ответственность вашего клиента или партнера в данном случае я хочу просто сказать о том как же приглашать как продавать не продавать. итак смотрите во первых вам не нужны все вам нужны только те которые готовы менять что-то они а нищеброды которые говорят у меня нет денег у меня болит я ною пищу но у меня нет денег чтобы заплатить например 134 доллара вот как сейчас есть акция в компанию где я сейчас тоже набираю своих э, партнеров и обучаю их целый месяц, кстати говоря, но об этом чуть позже скажу. Обучаю, как это брать. Так вот, если человек говорит, что у меня нет 134 доллара вместо 400, сейчас акция, значит, это не ваш человек. Он не готов еще двигаться вперед и получать путешествия в выгодных условиях, становиться бизнесменом, бизнесвумен. Он не готов еще, ему нравится быть там, где он есть. Если Ваш преподаватель, вы преподаватель, приходит к вам человек и хочет изучать английский язык, и у вас есть крутая программа, которую вы точно знаете, что вы доведете его там за месяц, за два, за три, за полгода, в зависимости от того, какая у вас программа, до результата, а человек говорит, у меня, нет, у меня нет денег, я подумаю, значит, это не ваш клиент, идите дальше. Так вот, как же вам? А как же вам продавать? Ваша задача, во-первых, выбирать тех людей, которые готовы что-то менять. Не нужно вам всех подряд. Так же, как и в MLM-бизнесе. Вам не нужно всех подряд тащить в этот MLM. У кого-то тараканы, что это, это какая-то сетевуха, пирамида. Гуляйте в Вот я сейчас гуляю в Беррехе, тут красного моря, понимаете? Летом я езжу по Европе. Я провожу тренинги со всего мира. Но я вначале так же, как многие, тупила и боялась. Но это однажды нужно поднять свою задницу и сказать себе, сделать себе вызовы, и сказать, блин, я пойду, меня обучат, если этот человек смог, и я смогу. Так вот, вам не нужно брать, тащить, уговаривать всех подряд. Они не готовы. Это те люди, которые еще, как в том анекдоте, когда э, собачка сидит в стоне, э, воет, э, скулит и спрашивает, а что она скулит? Да на гвоздике она сидит. Так а что, она встать не может? так, наверное, еще не так сильно болит, да? Вот то же самое и здесь. Вам не нужны люди, которые скулят. Они еще ищут, ищут, где бы лекарства взять, где бы кому-то присосаться, где бы поныть, где бы, как у меня недавно был мой клиент, который, я с ним работала в коучинге год назад, помогла ему выбраться на новый уровень, он стал зарабатывать и, и так далее, и так далее. Сейчас у него тема личных отношений, он пишет мне, как бы, типа на правах друга, и я говорю, ты хочешь поговорить или ты хочешь решить этот вопрос? Он говорит, да нет, поговорить. Я говорю, тогда, знаешь, я свое время дорого ценю, мне некогда поговорить. Иди к тем, кто готов с тобой просто поговорить. Он Какие-то группы там вот обсуждают, сопли жуют. Если ты хочешь вопрос решить и выйти из этого состояния, хочешь принять решение, тогда welcome ко мне на коуч-сессию, задам тебе открытые вопросы, на которые ты сам себе ответишь и получишь то, что, ответ, что тебе нужно делать. Часто, кстати говоря, люди ищут себе психолога, которого, которому хотят скинуть свои ответственности, чтобы посоветовали, порекомендовали. Так вот, коуч – это тот, который задает открытые вопросы. Скоро у нас будет, кстати, вебинар, где я покажу, как эти вопросы конкретно задавать общее понимание, что вы выбирали не всех подряд. Вам не нужны те люди, которые запивают горе водкой, закуривают сигаретами, наркотиками. Вам нужны те люди, которые сделали себе вызов и готовы действовать. Вам нужны те люди, которые заплатят вам деньги, и вы их научите. Научите стать теми, кем они хотят, потому что вы это смогли, у вас это получается. Но не у каждого человека это есть, не у каждого человека это умеет. Поэтому нужно быть самим уверенным, сильным, таким, который излучает эту энергию, чтобы помогать другим. А как вы можете помочь другим, если вы пока что не можете помочь себе? Именно поэтому вот эта возможность у вас сейчас есть, потому что те, кто коучи-консультанты и, и, и, и разные специалисты, которые ждут запуска моей программы, как за три месяца зарабатывать от трех и больше, у вас сейчас есть такая возможность, уважаемые коучи-консультанты кто сейчас на меня подписан, зайти ко мне вот в эту команду. Я научу вас, как правильно действовать через бизнес в MLM, через бизнес на путешествиях. И тогда вам проще будет двигаться дальше, если у вас нет денег на эту программу, на мою, на других коучей. Тогда у вас есть возможность прямо сейчас за 134 доллара зайти в компанию, получить доступ к платформе, на которой есть множество скидок, возможностей путешествовать выгодно, по низким ценам, приглашать других людей, прокачать интернет-бизнес, маркетинг, умение говорить, общаться, продавать, убрать свои страхи и тараканы. Если же у вас нет 134 доллара, то уже через два дня будет этот, этот пакет стоит 400. А вообще коучинг, который я вам предложу, стоит от 2000 долларов в месяц. Для вас это будет бесплатно, потому что мне выгодно, чтобы вы прокачались получили результаты, а я от этого кейс, а я от этого деньги, и всем хорошо, потому что моя задача помогать тем, кто застрял в заднице, кто в собственной заднице, кто застрял и держится за болезни, за страхи, к нет, да и не будет те, которые говорят, «Я хочу новое общество, я хочу новое окружение». «А что ты сделала, чтобы получить это новое окружение?» «Я хочу мужчину, ко мне приходят не те мужчины». «А что ты сделала, чтобы тебя пришли к тебе другие мужчины?» «А что ты сделала? Куда ты поехала? Куда ты пошла? Как ты ведешь себя? Как ты одеваешься? Как ты говоришь?» И вот множество тренингов, которые я проводила, все об этом. Поэтому через вот эту возможность, воспользуйтесь ею, попадайте в Команду, где я месяц буду работать с вами бесплатно. Прокачивать ваши страхи, ваши ограничения, вы будете строить свой бизнес, будете учиться коммуницировать, продавать себя. Потому что продавая неважно, что вы продаете продукт, замуж и хотите выйти это продавать себя. Дешево продаешь, значит, с тобой поступают как с дешевкой. Дорого себя продаешь, значит, с тобой считается как с королевой. То же самое и в бизнесе, в любом. Поэтому на бизнесе на путешествиях. У вас есть такая. Акция, которая, которая у вас сейчас есть. Поэтому коучи, консультанты, просто люди, которые хотят путешествовать, просто люди, которые хотят иметь дополнительный источник дохода, просто те, которым надоело наблюдать за другими, а хотят уже реально это делать. Welcome! Надежда Новосельская, психолог коуч. Под этим видео будет ссылка на анкету, где я с вами после анкеты пообщаюсь, готовы ли вы действовать так, чтобы у вас поперла все, потому что 2020 20 это крутой год, это сильный год. Тот, кто будет двигаться, ему будет все помогать, тот, кто будет ныть и сидеть внизу, их зароет. Просто сила такая во Вселенной в этом году, что надо или двигаться, или тебя просто эта сила загонит вниз. Если вам было полезно это видео, ставьте, пожалуйста, от единички до десяти. Учитесь быть благодарными, потому что тот, кто неблагодарный, это дно. Учитесь быть благодарными, и вам будет приходить. Пока-пока. Надежда Новосельская была с вами на связи. Жду вас. Пока-пока.